Нужно ли платить налоги? Привет, с вами Леонид Орлан, и я хочу с вами поделиться своими мыслями по поводу психологии налогообложения, по поводу энергетики налогов и движения денежных потоков через вашу жизнь, ваше жизненное пространство. Ну и вопрос первый. Нужно ли платить налоги? На мой взгляд, что налоги платить нужно когда вы работаете. Понятно, что если вы не работаете, если у вас нет прибыли, если э, вы еле-еле сводите с концы с концами, и те деньги, которые поступают к вам, ну, это нельзя сказать работа, это такая скорее подработка, то вопрос очень сомнительный. Но если вы стабильно работаете, ваш доход высокий, вы обеспечиваете своей профессиональной деятельностью, там, себя, свою жизнь и жизнь живущих рядом с вами, так, зависящих от вас людей, то налоги, конечно, платить надо. Но соответствующий возникает резонный вопрос: а имеет ли смысл платить налоги, да, давать деньги, вот свои кровно нажитые деньги государству, если правители, ну вернее как люди на местах, так скажем, прикарманивают эти деньги? Кому их тогда давать? Ну за что? Ну, во-первых Отвечаю, что не все деньги, далеко не все деньги прикарманиваются. Ну и вы по себе знаете, что когда вам перепадает какая-нибудь халява, вы, конечно же, ею воспользуетесь. Ну и в принципе так устроен мир, так устроены все люди, что хотят себе чего-нибудь поиметь. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой немного стороны. Посмотрим, что не, они, не с точки зрения, что они получают, а с точки зрения, что вы отдаете Вы знаете, практически в каждой религии есть такое понятие «десятина». То есть, 10, примерно 10% от тех денег, которые вы заработали, и христианство, и мусульманство, и буддизм, то есть такие ведущие религии мира, и инду, в индуизме это есть тоже, говорят, 10%, ну какую-то часть, необходимо отдать на благотворительность, отдать церкви, отдать храму, то есть отдать в благодарность да, от высшим силам за то, что высшие силы позволили вам заработать эти деньги. Ну, потому что эти деньги пришли не просто так, ну так, условно, высшие силы что-то там подмутили, под, под, подхимичили, и у вас появилась возможность совершить некоторые действия и за эти действия получить свою плату. Поэтому, когда вы отдаете налоги, да, вот идете, допустим, в банк и платите, ни, ни в коем случае не платите их государству, платите их, не платите их людям, чиновникам, нет. Отдавайте их Богу, да, высшим силам, в благодарность за то, что у вас есть работа. Вам есть за что купить себе хлеб, и на хлеб, да, и одеться при этом. Поэтому воспринимайте вот эти налоги как некоторую десятину благодарность. В январе месяце в Украине подняли налоговую ставку в два раза. То есть, если раньше частные предприниматели платили ну, 700 гривен, минимальную налоговую ставку, то с января стали платить полторы тысячи. Понятно, что частные предприниматели, особенно те, кто зарабатывал мало, начали возмущаться, начали писать гневные посты. Ну и меня очень зацепил один такой пост, один такой комментарий возмущения от мужчины, что он не хочет платить, что, мол, не для того работает, чтобы эти деньги разворовывали, но в западных странах, в Европе, в США, налоговая нагрузка на частных предпринимателей выше, чем в Украине, в России. и Ее все равно платят. Вы знаете, вот такое вот возмущение, что хочу иметь ровные дороги. Ну вот украинцы же хотят быть в Европе, хотят жить, как и европейцы. Ну и россияне частично тоже. И вот, с одной стороны, хочу иметь ровные дороги, хочу иметь чистые улицы, но не хочу давать на это деньги. Вы знаете, это чисто подростковая позиция иметь права, но не иметь ответственности. Это нельзя сказать Это нельзя сказать взрослая позиция, нельзя сказать, что сильная позиция, позиция уверенного в себе человека. Нет, это чистый подросток ну, уже во взрослом теле. Хочу все иметь, знаете, вот даже тост есть, чтобы у нас все было, но нам за это ничего не было, чтобы то есть, мы, чтобы мы все имели, но за это ничего не платили. Шара. Вот та, да, наш человек, любит шару. Но, увы, э, главный принцип энергообмена, сколько отдал, столько получил, никто не отменял. Да? Если вы ничего не даете, то вы ничего и не получаете. Ну и давайте сейчас перейдем к энергетической части налоговой, налогообложения. Да? Смотрите. Смотрите. Движение энергии, энергии – это движение денег. Движение денег – это движение энергии. И когда вы, допустим, работаете, получаете некий высокий доход, но при этом его скрываете. И что происходит с вашим психическим состоянием, что происходит с вашим энергетическим состоянием? Вы сжимаетесь, вы постоянно боитесь, что вот-вот нагрянет инспекция, и вас возьмут за что-нибудь, да, и начнут из вас вытряхивать деньги. То есть, вы таким образом, вот сжимая, боясь, да, тревоживаясь о своем состоянии, вы закрываете себя от новых поступлений. Да? Вы боитесь слишком о себе громко заявить где-то в пространстве, вы постоянно тревожитесь. Э -э таким образом, вы закрываете входящий энергетический поток. И, естественно, это же приводит к уменьшению денежного потока через ваше личное жизненное пространство. Ну а когда вы, как говорится, заплатил налоги и можешь спать спокойно. Э, спи спокойно, дорогой товарищ, э, когда вы расслаблены, когда все честно, ну понятно, что идеальной чест честности крайне редко бывает. Но ну, насколько настоль настолько возможно, когда вы. Можете предоставить все, что я заплатил, я честен, я все правильно делаю. Тогда вы расслаблены. Тогда входящий денежный поток зависит только от вашей готовности его принять. Готовы принять много, он придет большим. Вот. Поэтому я рекомендую все-таки быть максимально честным с пространством и свою десятину отдавать. Ну, а понятно, что решать вам. С вами был Леонид Ирланд и... Напишите, просто в комментариях к этому видео, что вы думаете о налогообложении, о ставках, нужно ли платить или не нужно. Ну и если вам это видео понравилось, то ставьте, пожалуйста, лайк, копируйте к себе на стену и подписывайтесь в группы в соцсетях, подписывайтесь ко мне в YouTube, и, и вы будете получать дальнейшее интересное полезное видео. С вами был Леонид Орланд. До встречи!